Друзья, прошел дождик у нас. Дождь. И вот это мы видим тополь. Над ним радуга. Какая красота. Сейчас вот так покажу. Тополь. Радуга. Сейчас грибной дождь идет. Я стою, снимаю, а дождик идет. Очень красиво. Друзья, кто в Днепре видел райдугу, пишите. Может, вы в другом районе. А мы вот видим прямо тополь, как мостом-оберегом окрыт.